21 августа. Всем добрый день! Итак, вторая серия по объединению двух семей через предварительную изоляцию маток в пересылочные клеточки. Вот показывал я вчера две семейки. В принципе, третья часть пасеки уже изолированная. Минимум объединять хотя бы через сутки пока пчела не определит какое-то сиротство. И желательно объединять семьи через неделю после изоляции, не раньше. Почему? Потому что еще матки были в активности, открытого расплода много, поэтому есть прецедент вывести замену, если им что-то не понравится. но Объединять можно по этой температуре, если не преследовать цель сохранности обеих маток, а какой-то одной, проблем нет. Маток изымаем, объединяем семьи безматочные, они соединяются между собой без вражды, без проблем, потому что ну, есть такое паническое состояние, пока не разберутся, что к чему. Нет матки, нет вещества, по всей видимости, которые они слезают регулярно и оказывают такое психологическое на них воздействие. Они примеряются. Затем возвращаются матки в клеточках и какую выберут. Это если не преследует человод сохранности обеих маток. Если же нужно сохранить обе матки, значит предварительно не находятся в клеточках пересылочных после объединения а затем пересаживаем изолятор. Но это уже дальше будет тема. Сейчас самое главное, первый этап. Объединить две семьи в одну общую. Показываю раньше, это самая такая рискованная ситуация, потому что вчера только матки еще работали, открытого расплода много и яйца. И объединить их в одну общую еще неудобно и чем? Тем, что расплод весь не помещается. Вот слева основная семья, не расплода, рамок 12. Плюс вверху две крайние полномедные Ну, фактически готовая семья уже в закормке, там по мелочам. И здесь рамок 5 расплода. Сейчас его понятно, что не, не укомплектуешь. Когда мы изолируем то есть даем выдержку дней 7-10, уже какая-то часть расплода выйдет, а то, что остался печатный, комплектуем на два корпуса и закармливаем, если кто планирует закармливать. Итак, изымаю маток. вот она видно да уже время правда такое ничего видно так ложим кармашек вторую матку изымаем так Вторая видно, да? Тоже помещаем в кармашек. Так, на штативе я не буду ставить, не брал потому, что аккумулятор уже никакущие, начнет блымать. Так поставлю, а так примерно отдалека видно будет, как я их просто объединю. Так, ну, пока они тут разберутся, что к чему, обнаружат потерю, а мы сделаем небольшой экскурс, потому что сразу маток возвращать нежелательно. Спрашивают, как же сохранность суши будет выглядеть, если семьи закармливать. Потому что я показывал, вернее, говорил о том, что сохранность лучше всего суши сохранять, в семьях до холодов, пока есть угроза поражения молью. А если закармливать, для этого отводки. Пасека без отводков это не пчеловодство. Вот рядом стоит отводок и основная семья. Было три корпуса. Откачал, на отводок поставил суш, вернее откаченные рамки для обсушки. Можно подержать здесь, чтобы основной объем оставшегося меда после качки взяла семья, она быстрее это сделает, а затем возвращаю на отводок. Он закармливаться не будет. Пожалуйста, ставьте кормушку, пока еще ледная пчела. И никаких проблем. И закармливаем. Ну и интересует людей, как же сработала. Как сработали медовики? Ну как сработали медовики? По три ведра. А для того, чтобы было понятно и наглядно видно, как медовики выглядели. Когда они были полномедные. Вот. Да? Понятно для чего это вгрузали подставки. Так что в общей сложности где-то килограмм по 50-60 дали эти основные медовики, не считая того, что дали и полноценные отводки. И полноценные отводки пойдут самостоятельно в зиму, без объединения. В одиночке, там где по две пары они стоят, понятно, что это будут семьи объединяться. Основная с отводком. Рядом отводок. Так. Не хочет. Может, это поддастся. Я, что я хотел показать в клеточках. Вот. Матка, чтобы не доставать ее. Видно, она ходит, да? Так что все семьи в мини-группах, предназначенные для дальнейшего объединения, матки в клеточках, сегодня не дала погода, полдня с утра ночью дождь, с утра пасмурно, мрячка, так что 3 часа 20 семей нашел маток и заизолировал, никаких проблем. Это считая того, что, во-первых, по два корпуса нужно было перелопатить. И ни одна матка не мечена. Так что, кто глаз положил на эту тему, тренируйтесь искать маток. Хотя бы для того, чтобы было легче, пробуйте все возможные варианты расплодное гнездо в одном корпусе затем меченье маток принципы поиска маток все равно я думаю интерес рано или поздно проявится такой массовый ну в общем вот такая картина как затем пересаживать в изоляторе Одиночки я сразу посадил в изоляторы, там, где семьи по одной стоят, и медовики в основном, сразу в изоляторы. А вот те, кто, те семьи, как я уже сказал, по две, предварительно в клеточки. И затем, через недели две, минимум три, я их буду пересаживать с клеточек пересылочных. Ну вот. Летная пчела вся пошла На новое место С этого отводка Ну и как-то Не особо они Поняли А что ж произошло Кого ругать Здесь все седые Равноценная ситуация А матки у клеточках Вот они в кармашек и Сейчас буду возвращать рановато желательно часа через два но это в том случае если я сразу переформирую гнездо когда расплода уже минимум и можно укомплектовать их в два корпуса сейчас они просто не умещаются хорошая такая семейка жирненькая и отводок неплохой но это все отводки, это все отводки, отводок из отводка и отводок. Вот вам, пожалуйста, они идут полноценными семьями. А рядом он родительская семья, точно такая же по силе, только одна будет идти. Чем не технология. Используем потенциал старой матки по максимуму. Так же точно, как это делается в природе. Взрыв инстинкта наращивания расплода с ранней весны и до роевой поры. Затем в обязательном порядке семьи со старыми матками стремятся отраиться. Это природа. Разделиться на несколько семей, чтобы с гарантией сохранить себя в экосистеме и в биосфере как вид но роение для нас крайне нежелательно потому что путается в коммерческой программе значит нужно создавать условия приятно с полезным и приближенно чтобы было похоже на природный фактор то есть добивается доходит семья до кульминации третье поколение она уже вот-вот Отроится масса трудня печатного. Мы делаем отводок на старой матке, снова включаем инстинкт выживания. Она дает, вот пожалуйста, вам воочу наглядно демонстрирую Отводок. Как он себя проявляет. Или молодая матка должна заканчивать сезон в семье со всей своей, со всеми своими способностями и по активности, или же вновь включенный инстинкт у старой матки. Бывает, что старая матка не хуже заканчивает сезон, то есть ведет семью и подводит уже к окончанию в плане силы, чем молодые. Но если бы там были матки вот в, этом, в этой ситуации, когда я объединил и были бы здесь матки, и там и там. Сейчас открыто расплодом, всего полно. Но и ледная уже пошла. Была бы бойня, уже выгребали. Матки у меня. Сколько можно держать матку? У гликогена у нее хватает минимум на 2 часа. Так что на будущее, это общий, это не рискованный такой момент, но я показал почему пораньше, чтобы пчеловоды сориентировались в этой, в этой теме, как вести, если кто запланирует вот таким способом ускорить фактор объединения через пересылочные клеточки не дожидаясь холодов потому что там есть неудобства конечно же семьи с минимальной хоть они уже и меньше по силе удобнее работать потому что меньше пчелы но неудобно в плане того что холодно уже может пчела застывать и нет гарантии при объединении стопроцентной на зимовку двух маток в одной семье потому что, когда в изоляторы мы помещаем в проходящие, идет контакт пчелы где-то свита больше, где-то контакт пчелы больше с маткой и уже проблема, наверняка они слизывают вещество даже в изоляторе маточное или в крайнем случае там с ней в обнимку, затем выходят с изолятора и очень часто оставляют какую-то одну. Если кто планирует зимовать две матки в изоляторе в одном зимующем клубе, то есть ну, в одной семье, должны знать, что основная фильтрация маток по выбору какой-то одной лучшей проходит именно осенью. Возврат тепла вот эти качели они не дают стабильности и когда матки в изоляторах скорее всего что это является причиной когда у какой-то матки феромон поактивнее отдают предпочтение этой и до наступления холодов уже можно констатировать что одна матка погибает за зиму погибают матки, если две, какая-то из маток. В основном при перекосах клуба уходит клуб в сторону и одну матку бросают. Поэтому иметь в виду. Но вот, новшество, хотя объединение вот такое, какое я сейчас демонстрирую, в этом ничего нового нет. Замечал еще давным-давно, когда, когда семьи без маток, без проблем, объединяются без вражды. А сейчас занимаюсь маточным молочком семьи-воспитательницы, семьи-помощницы. И когда беру из помощницы рамку печатного расплода с пчелой и помещаю в верхнее воспитательное отделение, а через разделительную решетку внизу матка. Я раньше стряхал до единой пчелы. Не дай бог, попадется там и вниз она почему-то и проникнет через изолятор, и матку может убить. Я сейчас ставлю напрямую. Единственное бывает, когда вижу много пчелы старой на этой рамке печатного расплода. Я стряхаю прямо в воспитательное деление. Летное сразу поднимается по домам. А молодая, что остается на рамке расплода... Попал в эту среду полусиротскую, становится как родные все. Так, ну. Пока еще, не знаю уже, о чем говорить. Сегодня Зела, кстати, начинают упрекать. Почему не проводите Зела? Накопилось много вопросов. Я говорю, да я вроде как не могу толком добиться темы для обсуждения и предлагать какую-то тему, навязывать тоже, так что будет сегодня о чем говорить. Впереди еще длительный период будет тепло, есть возможность приспокойно обслужить семьи поиск маток и объединение и затем перед холодами посадить уже в изоляторы причем матки в клеточках пересылочных ничуть не оказывают негативного влияния на закормку то есть если матка пересылочной клеточке, без проблем они берут сироп вот. Пожалуйста, так можно с обножкой, причем обножка с подсолнкой, где они ее, языки потянули, конец августа, старые, где-то, либо падалищные. Так, ребята, ну что, получите... Ваши барышни вы сильно не ругались А то сейчас начнете уже поглядывать На личинок Где там с какой Вывести молодых Вот вам есть ваши И еще одна ремарка, если клеточки размещать, желательно их сразу же в те места, где будут ну, в общем, через медовую рамку, но ну, сейчас экспромтом идет ускоренно, это объединение, я просто показал, а так вообще-то ставятся вот в эти овощи, если это будет разделяющая рамка и по краям Будет, будет изолятор два изолятора автономная для маток значит клеточки помещать именно туда все кормите деваться вам некуда потому что по биологии вы обязаны плодных маток кормить а то, что вам не нравится, это коммуна, ну, судьба ваша такая. Так, всего доброго. Начало есть, продолжение следует. Так что дальше будет пере... переселение в изоляторы. Всего доброго. На связи. Принимайте активное участие в ЗЭЛО. Подходит, заканчиваем сезон, начинается неактивность, неактивный сезон, зима. Так что делитесь наблюдениями, у кого что интересное, будем обсуждать. До свидания.